И я уже, наверное, тут я вижу, вот ребят сказал мне, что есть и старожилы, которые уже не первый раз сюда приезжают из очень многих городов России. Это и Петербург, Москва, Самара, Казань, естественно, Метельск, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск. То есть вся Россия представлена на этой конференции.